Можно ли в спокойное время стабильно выигрывать деньги на акциях и биткоинах? Да можно, но как и во всех играх на деньги, если кто-то их выигрывает, то кто-то обязательно проигрывает. И если мы знаем фамилии тех миллиардеров, которые когда-то купили за дешево, а потом продали за дорого, и поэтому они сегодня находятся в списках Forbes, то значит на другой стороне этой медали располагаются те, кто этим миллиардерам свои деньги проиграл. И таких проигравших всегда больше, чем победителей. Хотя, конечно, бывает, что миллиардеры проигрывают свои деньги простому народу. Но шансов на это все-таки меньше. Ну, просто потому что богатые люди, они находятся ближе к власти, а значит, ближе к информации. Кое-какие вещи они могут заранее напрямую пролоббировать. В общем, думаю, с этим никто спорить не будет. На бирже больше зарабатывают те, кто и так живет небедно. А как же с биткоином? Биткоин в этом отношении на первый взгляд выглядит подемократичнее. Биткоин – это чистая лотерея, никто не знает, когда лучше в нем войти когда уже пора сваливать. Вот Ивангай рассказывал друзьям, что у него было три биткоина, и он продал их по 30 тысяч долларов. Кто-то скажет, что за Ваня дурак, ведь сегодня биткоин стоит уже 50, но на самом-то деле Ваня свою прибыль уже реализовал, то есть он выиграл на каждом своем битке как минимум по 20 тысяч долларов. А сколько останется тому, кто у него эти биткоины купил, никто не знает. Может больше, может уйдет при своих, а может и проиграется до последней копейки. Кто еще зарабатывает на биткоине, кроме отдельных удачных вовремя сбежавших из пирамиды игроков? Но ну, прежде всего напрашивается, что на биткоине больше всего зарабатывают производители видеокарт и всяких соответствующих микрочипов, в которых я проще ничего не понимаю. Также, насколько я знаю, зарабатывают производители электроэнергии, но я затрудняюсь оценить, насколько эти цифры серьезны для энергетиков. Остановимся на производителях видеокарт, потому что как ни крути, они являются во всей этой истории главными интересантами и навариваются не только на майнерах криптовалют, но и на всех остальных обычных пользователях, продавая свой товар в два или даже три раза дороже обычной цены. И тут напрашивается вывод что цена любой криптовалюты должна быть такой, чтобы она оправдывала покупки видеокарт, потому что как только производить биткоин оказывается невыгодно, то закупка видеокарт прекращается, и цены на них неизбежно падают. Поэтому напрашивается подозрение, что именно компании, производящие соответствующее оборудование, и заинтересованы больше всех в росте биткоина, и именно они в первую очередь спонсируют те или иные вбросы по поводу якобы полезности всех этих криптовалют. То есть занимаются постоянной рекламной поддержкой рынка. Как долго они смогут раздувать цены, я не знаю. Но я знаю, что на случай резкого падения они уже подстраховались. Потому что эти компании начали производство видеокарт, предназначенных исключительно для майнинга. Согласитесь, это замечательная идея. Когда майнинг станет невыгодным, это, во всяком случае, не приведет к резкому падению цен на вторичном рынке видеокарт. Видеокарты, произведенные исключительно для майнинга, больше нигде будет невозможно использовать. Таким образом, мы уже нашли некоторых людей, которые могут выиграть на рынке криптовалют. Это те, кто вовремя сбежал с пирамиды, это производители видеокарты всяких чипов, и это производители электроэнергии. Все остальное общество, я считаю, от всех этих криптовалют только страдает. Потому что реальной пользы от них никакой нет, а видеокарты между тем стоит дороже, чем они того стоят, а электростанции все это время без всякой пользы коптят небо. Конечно на меня сразу набросятся все эти любители блокчейн технологий, которые якобы позволяют лучше хранить информацию, которая нафиг никому не нужна. Но вот вы мне сами скажите, а кто реально хочет, чтобы вся информация о его жизни вечно где-то хранилась? Да никто этого не хочет. И с деньгами то же самое. Еще говорят, что при помощи биткоина удобно переводить деньги. Ну не знаю, я без проблем перевожу деньги куда хочу и кому хочу. различных способов вагоны маленькая тележка. И переводить деньги при помощи именно криптовалют. Но ну, это далеко не самый удобный вариант. А теперь я отвечу на вопросы, которые остались э, неотвеченными в процессе этого моего долгого уступления. Вопрос, а что ты скажешь про тех, кто майнит криптовалюту и потихонечку сами себе печатают денежку? Отвечаю, майнеры точно так же вкладываются, закупая видеокарты и все остальное. Они тратят свое время на изучение вопроса, они тратят деньги на электричество, они тратят деньги на оборудование. Если майнеры успевают опродать свои расходы, и дальше начинают что-то зарабатывать, то это наверное хорошо, и в принципе и на росте цен на бирже всегда кто-то зарабатывает по пути. Но сами понимаете, если где-то появляется серьезная стабильная прибыль, то туда сразу набегает куча дермоедов, и цена на оборудование растет до такого предела, что никакой большой прибыли там уже гореть не приходится. К тому же, если вы сегодня купили видеокарту, а завтра цена на биткоины рухнула, то вы рискуете тупо потерять свои деньги. То есть это точно такая же игра, как и для любого другого покупателя криптовалюты. А вот еще интересная мысль. Зритель пишет – биткоин не совсем пирамида, куча денег тратится на его добычу, оборудование, электричество, из-за этого цена уже не будет падать ниже себестоимости, которая после каждого усложнения, халвинга, только растет. Данный зритель явно заблуждается, считая, что себестоимость товара определяет конечную цену. Кажется, марксисты вечно впадают в эти глупые расчеты. Вот столько денег потрачено, вот такая добавленная стоимость. А вот это у нас значит все украли капиталисты. На самом деле цена любого товара определяется исключительно спросом. И больше ничем. Если ваш товар востребован, у вас его оторвут с руками и ногами, и переплатят сто раз. А если товар никому не нужен, всем совершенно плевать сколько труда вы на него потратили. А вот здесь товарищ рассказал мне, зачем на самом деле нужен биткоин. Оказывается, если я захочу скрытно задонатить деньгу Навальному, или что еще лучше, прокрутить какую-то незаконную сделку с Ираном то вот тут-то мне без биткоина никак не обойтись. И вот здесь и зарыта его главная скрытая польза. Но так как лично я не собираюсь не спонсировать Навального, не тем более не имея никакого желания торговать с Ираном в обход американских и израильских законов, то все эти якобы достоинства биткоина, лично я считаю его дополнительными недостатками. вопрос Серж, два дня назад Илон Маск разрешил покупать свою продукцию за криптовалюту. Он что, по-твоему, совсем глупый человек? Отвечай, нет, Илон Маск умный парень. Он покупает какую-то крипту, потом пишет в твиттере, что я купил крипту, и она немедленно растет. Беспроигрышный бизнес, если ты конечно Илон Маск. Ну и тем более при продаже тесса за крипту он также абсолютно ничем не рискует. То есть получили биткоин на счет, сразу же его перевели в доллары по курсу. И все, не вижу никаких проблем, никакого риска. Завтра крипта упадет, они моментально, соответственно, изменят расценки. А вот здесь уже другой товарищ заметил, что в моем ролике от 2017 года, перед самым его падением, капитализация биткоина составляла одну шестую от Apple. Сегодня она уже 1-2 от Apple. И с точки зрения данного комментатора тенденция очевидна. На что я его спросил, что если какая-то бесполезная бустышка, которая ничего не производит, становится все дороже и дороже, то значит ли это, что данная отрасль имеет хорошие перспективы развития. Лично я не готов предсказать, что будет дальше даже с самой компанией Apple, хотя сегодня это вполне себе популярный бренд. Но экстраполировать такие вещи на будущее никак нельзя. Если моя кошка родила двух котят. А через полгода родила четырех, то что это означает, что через год она родит шестнадцать котят? Нет, она может родить друг одного котенка, а может просто заболеть и не родить никого. Это вам не циферки на бумажке, это настоящая жизнь. Следующий комментатор привел в пример акции Microsoft, которые, по его словам, выросли в 250 раз за последние 30 лет. Мол, вот видишь, а ты говоришь, что на акциях нельзя разбогатеть. Отвечай, я не говорил, что нельзя разбогатеть. Вот Билл Гейтс как раз знал, что не стоит никому отдавать контроль над своей компанией, и с самого ее основания за этот контроль держался. Ну а я в этот момент ничего про него не знал и знать не мог. Обсуждать такую прибыль как доказательство возможности стабильного заработка, это все равно, что обсуждать выигрышные номера в прошлогодней лотерее, о чем я и написал данному товарищу. Да, если у вас куча лишних денег, и вы не знаете что с ними делать, то лучше вложить их в какие-то стандартные фонды, которые раскидают их по различным вариантам с разными степенями риска. Но в таких фондах вы только немного сохраните свои деньги от реальной инфляции, и это вам тоже не гарантировано, и вообще никто не знает что будет дальше в долгосрочной перспективе. Еще один вопрос про обеспечение. Ты ничего не понимаешь, в отличие от всех других валют биткоин обеспечен невозможностью его бесконечного майнинга. Количество биткоинов фундаментально ограничено, а значит в долгосрочной перспективе он всегда будет только дорожать. Отвечаю. Этот товарищ тоже ставит вторичные признаки на первое место. Да всем наплевать, ограничено количество биткоинов или нет. Завтра американцы запретят его использование. И биткоин будет вечно ограничен в виртуальном пространстве, как черная дыра. А доллары будут печататься триллионами. И они всем будут нужны еще ближайшие 200 лет. Повторяю еще раз, спрос определяет цену и ничего больше. Количество лунного камня на Луне тоже строго ограничено. Но лунный камень нафиг никому не нужен. Часто я также слышал такую фразу что земельные участки всегда будут дорожать, потому что земля не воспроизводится. И это тоже ошибочное мнение. На самом деле на нашей планете полно земли, которая никому не нужна и никогда никому не будет нужна по различным причинам. И если население вашей страны снижается, то даже сегодня используемые земли завтра могут потерять в своей цене. Но все-таки у любой земли есть какая-то ценность. На ней можно обустроить туристический объект. На до ней можно полетать на коптере, а в чем же состоит загадочная ценность биткоина, мне так пока никто и не объяснил. Вопрос, вернее утверждение, а блокчейн для того и придуман, чтобы лишние деньги, напечатанные банками, как раз оказались лишними. Отвечаю, нет, так не получится, потому что деньги производит государство, а криптовалюты штампуют всякая шантропа, и при возникновении конфликта интересов между Шентропой и государством, победить всегда последнее. И вы сами не захотите, чтобы победила шантропа, потому что вам самому не понравится жить в таком мире.